Скорбят неустроений своих, человечество отовсюду, Со всех концов мира взывала к Творцу. Отовсюду тоскующая тварь звала своего Творца, Воплями взывала все к виновнику своего бытия, И вопли эти слышней слышались в устах избранных и пророков. Предчувствовали и знали, что Создатель, скрывающийся в созданиях, Предстанет сам лицем к человекам, предстанет не иначе, как в образе того создания своего, созданного по его образу и подобию. Божественная литургия есть вечное повторение великого подвига любви для нас совершившегося. Николай Гоголь В всем видимом», — пишет Макарий Великий, — «представляй себе образы и тени сокровенного. В видимом храме — образ Храма Сердечного. Каждый храм есть образ и подобие Церкви Христовой. Стены его отгораживают святыню Божью и людей, служащих ей от мира зла. Зло мира в грехах и страстях людей, и человек стремится, как в пристанище, в корабль Церкви». «Если бы кто мог увидеть Церковь Христову в том самом виде, как она соединена со Христом и участвует в плоти Его, то увидел бы ее ничем иным, как телом Господним», — пишет святой Николай Кавасила. Церковь — тело Христова. Божественная Литургия — сердце Церкви. Вот мы стоим в храме перед началом литургии, тишина собирает наши мысли и чувства, рассеянные в суете и страстях. Уже горят везде лампады и свечи, напоминая о невечернем свете Иисуса Христа. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. По тишине нам кажется, что служба еще не началась. Но, наверное, мы ошибаемся. Первая часть литургии обыкновенно совершается в полголоса в алтаре. Она называется Проскомидия. Вся Проскомидия есть не что иное, как только приготовление к самой литургии, и соединила с нею церковь воспоминания о первоначальной жизни Христа, бывшей приготовлением к его подвигам в мире. Она совершается вся в алтаре, при затворенных дверях, при задернутом занавесе, незримо от народа, как и вся первоначальная жизнь Христа протекла незримо от народа. Для молящихся же читаются в это время часы, собрания псалмов и молитв, которые читались христианами в важные для христиан времена дня, час третий, когда было сошествие Духа Святаго, час шестой, когда Спаситель мира пригвожден был к кресту. Проскомедия совершается на пяти хлебах, называемых просфорами, то есть приношениями. Каждая из просфор имеет две половинки в знак того, что Христос есть одновременно и Бог, и человек. На верхней половинке часто делается изображение креста и начальных букв слов «Иисус Христос», а также слово «ника», что по-гречески означает «побеждает». Мы подойдем поближе к алтарю, чтобы проникнуть умом и сердцем к таинственному воспоминанию дела Христова на земле. Священник, которому предстоит совершать литургию, должен еще с вечера трезвиться телом и духом, должен быть примирен со всеми. Когда же наступит время, идет он в церковь, вместе с диаконом поклоняются они оба пред царскими вратами, целуют образ Спасителя, целуют образ Богородицы, поклоняются ликам святых всех, поклоняются всем предстоящим направо и налево, и, спрашивая поклонам себе прощения у всех, и входят в алтарь, произнося в себе псалом: Вниду в дом Твой, поклонюся храму Твоему, во страсе Твоем. И, приступив к престолу лицом к востоку, повергают пред Ним три земных поклона и целуют Евангелие, как бы самого Господа, сидящего на престоле. Целуют потом и самую трапезу, и приступают к облачению себя в священные одежды, чтобы отделиться не только от других людей, и от самих себя, ничем не напоминать обычного человека, занимающегося житейскими делами. Приступив к боковому жертвеннику, находящемуся в углублении стены, Иерей берет из них одно из просфор с тем, чтобы изъять ту часть, которая станет потом телом Христовым, средину с печатью, ознаменованной именем Иисуса Христа. Этим изъятием хлеба от хлеба изображается изъятие плоти Христа от плоти Девы, рождение бесплотного во плоти. Водружая копье в правую сторону печати, произносит слова Исаи, «Как овча ведеся на закаление. Водрузив копье потом в левую сторону, произносит «И как непорочный агнец, безгласный пред стригущими его, не отверзает уст своих». Водружая потом копье в верхнюю сторону печати, «Был осужден за свое смирение». Смирение его, суд его взяться. Водрузив потом в нижнюю, произносит слова пророка, задумавшегося над дивным происхождением осужденного Агнца, слова роджи Его, кто исповесть?» И начертывает крестовидно во знамение крестной смерти его на нем знак жертвоприношения, по которому он потом раздробится во время предстоящего священно действия, произнося Жертва приносится, агнец Божий, в землющий грех мира сего за мирской живот и спасение. И обратив потом хлеб печатью вниз, а вынутой частью вверх, в подобие агнца, приносимого в жертву, водружает копье в правый бок, напоминая вместе с заколением жертвы прободение ребра спасителева, совершенное копьем стоявшего у креста воина, и произносит, «Един от воин Копием Ребра Его прободе, и Абия Изыди Кровь и Вода, и Видивы Свидетельствово, и истинно есть Свидетельство Его». И во исполнении обряда первенствующей церкви и святых первых христиан, воспоминавших всегда при помышлении о Христе, о всех тех, которые были ближе к Его сердцу, исполнением Его заповедей и святостью, жизни своей, приступает священник к другим просфорам, дабы, изъяв от них части в воспоминания их, положить на том же дискосе возле того же святого хлеба, образующего самого Господа. Взявший в руки вторую просфору, изъемлет он из нее частицу в воспоминания Пресвятые Богородицы и кладет ее по правую сторону святого хлеба, произнося из псалма Давида «Предста царица Одесную тебя в ризы позлощены, одеяно, приукрашенно». Потом берет третью просфору в воспоминание святых, и тем же копием изъемлет из нее девять частиц в три ряда, по три в каждом. Изъемлет первую частицу во имя Иоанна Крестителя, вторую во имя пророков, третью во имя апостолов, и сим завершает первый ряд и чин святых. Затем изъемлет четвертую частицу во имя святых отцов, пятую во имя мучеников, шестую во имя преподобных и богоносных отцов и матерей, и завершает сим второй ряд и чин святых. Потом изъемлет седьмую частицу во имя чудотворцев и бессребренников, восьмую во имя Богоотец Иоакима и Анны и святого его же день, девятую во имя Иоанна Златоуста или Василия Великого смотря по тому, кого из них правится в тот день служба, и завершает сим третий ряд ичин святых и полагает все девять изъятых частиц на святой дискос возле святого хлеба. И принимая в руки священник четвертую просфору в поминовение всех живых, изъемлет из нее частицы во имя патриархов, во имя всех живущих повсюду православных христиан и, наконец, во имя каждого из них поименно, кого захочет помянуть, о ком просили его помянуть. Затем берет Иерей последнюю просфору, изъемлет из нее частицы в поминовение всех умерших, прося в то же время об отпущении им грехов их, начиная от патриархов, Царей, создателей храма, архиерея его рукоположившего, если он уже находится в числе усопших, и до последнего из христиан, изъемля отдельно во имя каждого, о котором его просили, или во имя которого он сам вас хочет изъять. В заключении же всего и спрашивает и себе отпущение во всем, и также изъемлит частицу за себя самого, и все их полагает на дискос возле того же святого хлеба. Таким образом, вокруг сего хлеба, сего агнца, изображающего самого Христа, собрана вся церковь его, и торжествующая на небесах, и воинствующая здесь. Сын человеческий является среди человеков, ради которых он воплотился и стал человеком. Взяв губку, священник бережно собирает ею и самые крупицы на дискос, дабы ничто не пропало из святого хлеба, и все бы пошло в утверждение. И отошедший от жертвенника поклоняется Иерей, как бы он поклонялся самому воплощению Христову, и приветствует всем в виде хлеба, лежащего на дискосе, появление небесного хлеба на земле, и приветствует его каждением Фимиама, Благословив прежде Кадила и читая над ним молитву, «Кадила тебе приносим, Христе Боже наш!» И весь переносится мыслью Иерей во время, когда совершилось Рождество Христово. Возвращая прошедшее в настоящее, и глядит на этот боковой жертвенник, как на таинственный вертеп, в который переносилось на то время небо на землю. Небо стало вертепом, и вертеп небом. Акадив звездицу, две золотые дуги со звездой наверху, и постановив ее на дискосе, глядит на нее, как на звезду, светившую над младенцем, сопровождая словами, «И пришедшая звезда стала вверху, иде же бе отрача», на святой хлеб, отделенный на жертвоприношение, как на родившегося младенца, на дискос, как на ясли, в которых лежал младенец на покровы, как на пелены покрывавшие младенца. И, окадив первый покров покрывает им святой хлеб с дискосом, произнося псалом «Господь воцарися, влепот в лепоту И, Иокадив второй покров покрывает им святую чашу, произнося «Покрыла небеса, Христос, Твоя добродетель, и хвалы Твоей исполнилась земля» и, взяв потом большой покров, называемый Святым Воздухом, покрывает им и дискос, и чашу, вместе взывая к Богу, да покроет нас кровом крыла своего. И отошет от предложения поклоняется оба Святому Хлебу, как поклонялись пастыри-цари новорожденному младенцу. И кадит пред вертепом, изобразуя всем каждении то благоухание Ладаны и Смирны. Которые были принесены вместе с златом мудрецами. Диакон кадит предложение и потом крестовидно святую трапезу, помышляя о земном рождении того, кто родился прежде всех веков, присутствуя всегда повсюду и повсеместно, произносит в самом себе: во гробе Плоцки, во же с душею Яко Бог. В раю же с разбойником и на престоле был Еси Христе с Отцем и Духом, вся, исполняя Ей неописанный, и выходит из алтаря с кодельницей в руке, чтобы наполнить благоуханием всю церковь и приветствовать всех собравшихся на святую трапезу любви. Каждение это совершается всегда в начале службы, как и в жизни домашней всех древних восточных народов предлагались всякому гостю при входе омовения и благовония. Обычай этот перешел целиком на это пиршество небесное, на Тайную Вечерю, несущую имя Литургии, в которой так чудно соединилось служение Богу вместе с дружеским угощением всех которому пример показал Сам Спаситель, всем служивший и умывший ноги. Кодя и поклоняясь всем, Диакон, как слуга Божий, приветствует их всех, как наилюбезных гостей небесному хозяину. кадит и поклоняется в то же время и образом святых, ибо и они суть гости, пришедшие на тайную вечерю. Во Христе все живы и неразлучны приуготовив, наполнив благоуханием храм и возвратившись потом в алтарь и вновь окодив его, полагает, наконец, кодильницу в сторону, подходит к Иерею, и оба вместе становятся пред святым престолом. Священник и диакон произносят в себе «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Священник целует Евангелие. Диакон целует святую трапезу и, подклонив главу свою, напоминает так о начинании литургии: тремя перстами руки подъемлет орарь свой и произносит: Время сотворить Господу, благослови владыка. И благословляет Его священник. И в зашедном вон, находящийся противу царских врат, повторяет еще раз в самом себе. «Господи, отверзи уста моя, и уста моя возвестят хвалу Тебе!» И, обратившись к алтарю, взывает еще раз к Иерею, «Благослови, Владыка!» И литургия начинается. Вслед за начальным возгласом произносится Великая Ектинья, то есть прилежное напряженное моление. «Великая Ектинья, — пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский, — есть премудрая Ектинья, Ектинья Любви. В ней христиане, живущие и святые, представляются одним великим сочленением тела Иисуса Христа». Диакон стоит на амвоне, поднимая в руки ленту, молитвенный ораль, изображающий крыло ангела, призывающего нас к молитве. На каждое прошение собрание молящихся в душе своей восклицает вместе с хором поющих: Господи помилуй. Силье наших молений, которым не недостает душевной чистоты и небесной жизни, призывает диакон предать самих себя и друг друга, и всю жизнь нашу, Христу Богу. Поменем, как умели это делать вместе с Богоматерью, святые и лучшие нас, и воскликнем «Тебе, Господи». Словословием Троицы, которым на литургии завершается всякое действие, отвечаем Аминь, Буди, Да будет. Диакон ходит сам вона, начинается пение антифонов. Антифоны – песнопения, составленные из псалмов в которых пророчески говорится о пришествии в мир Сына Божия. Обычно антифонами служат псалмы 102 и 145, но в празднике они составляются из особых стихов. Антифона священник молится в алтаре тайной молитвы, а стоит в молитвенном положении пред иконой Спасителя. Когда же окончится пенье первого антифона, он снова выходит на Амвон призывать собрание молящихся словами «Вновь и вновь Господу помолимся». второй антифон. В этих начальных песнопениях литургии особенно прославляется милосердие Божие, Его благость и неизреченные щедроты к нам грешны. Он всегда завершается пением гимна «Единородный Сыне и Слове Божий», который открывает нам великую истину веры, догмат о том, что Христос есть истинный Бог и истинный человек, и два естества, божественное и человеческое, соединились в нем ради спасения человеческого рода. Во время пения третьего антифона торжественно открываются царские врата, как бы врата самого Царствия Небесного, и глазам всех собравшихся предстает сияющий престол, как селение Божьей славы, откуда исходит к нам познание истины и возвещается вечная жизнь. Приступив к престолу, священники-диакон снимают с него Евангелие и несут его к народу не царскими вратами, но боковой дверью. Эта часть литургии изображает земную жизнь Господа Иисуса Христа до явления Его народу, жизнь Его, проведенную в неизвестности Назарета. Малый вход изображает крещение и начало проповеди Спасителя. Свеча, которую несут перед Евангелием, обозначает предтечу Господа Иоанна, Евангелие самого Иисуса Христа. Остановившись в царских вратах, диакон провозглашает премудрость простей», и делает Евангелием знамение Креста. Этот момент – воспоминание крещения Господа. Слово «премудрость» напоминает нам, что тайна эта, тайна Богоявления, недоступная нам, разуму человеческому. Словом же «прости» установлено призывать всех ослабевших, лениво, небрежно стоящих к внимательному благоговейному слушанию литургии. Евангелие, возвестившее слово жизни, поставляется на престоле. После малого входа поются тропари и кондаки празднику. В этот момент мы, обращаясь с нашей молитвой к явившемуся в мир Господа, призываем празднуемых святых как ходатаев за себя. След за этим воспевается «Три святое» — песнь ангельских сил пред престолом Божиим. Всю церковь Тресвятое пение, состоящее в тройном возвании к Богу. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Возванием Святый Божи возвещает Тресвятая песнь Бога Отца. Возванием Святый Крепкий Бога Сына, Его Крепость, Его Создающее Слово. Возванием Святы Бессмертный, его бессмертную мысль, вечно живущую волю Бога Духа Святаго. Священник в алтаре, молясь тайной молитвой о принятии три тресвятого пения, три раза повергается перед престолом и три раза повторяет в себе «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». И подобно ему, повторив в себе три раза тоже же тресвятую песнь, диакон три раза повергается вместе с ним перед святым престолом и, сотворив поклонение, отходит Иерей на горнее место – как бы во глубину Боговедения, откуда явилась нам тайна все святые Троицы, как бы в то высочайшее место, где Сын пребывает в лоне Отчим единством Духа Святага. «Благословен гряды во имя Господне, и на призвание диакона «Благослови, владыка, горний престол», благословляет его, произнося «Благословен, еси, на престоле славы царствия твоего, сидяй на херувимех, и ныне, и присно, и во веки веков, и садится на горнем месте, как божий апостол и его наместник, равный святым апостолам. Следующее за три святым чтение апостола является воспоминанием проповеди учеников Господа. Чтение Евангелия есть как будто проповедь самого Господа, потому что Евангелие есть слово самого Господа Иисуса Христа Спасителя. Он сам говорит устами священнослужителя, поэтому перед чтением Евангелия священник, благословляя диакона, молится «Бог дадаст тебе глагол благовествующему силой многою, не своей силой, а божественной силой Господа Иисуса». Древний обычай, оставшийся кое-где и теперь, подводить детей к Амвону во время чтения Евангелия, объясняется тем же взглядом на Евангелие, как на самого Христа. Диакон, читающий Евангелие, есть как бы труба, через которую возвещает слово свое «Спаситель наш». Вас одним времяю светят звезды и послав. вести против нашей воды. И все, молимся, Богу в стране нашей власти, в воинстве да без молной позове По всяком и чистоте. Улицы обожжены и пристав памятный цветейший патриарх православный и создателя святого промотеву и у всех бресте почивших пацети братья сделали защити повсюду православные. Прощения, посещения, прощения и оставления грехов работу Божией, Когда Господь явился на землю, что услышал и увидел Он? Стоны несчастных, слезы горя, мольбу об исцелении больных, страждущих от нечистых духов. Помилуй нас, спаси нас! Вот с каким воплем обращались к Нему прокаженные, слепые. Жена, кровоточивая, молча прикоснулась к краю Ризы Христа Спасителя. Хананьянка в скорби припала к ногам Его. Плач, стенание слышал Господь наш, проходя по городам и весям Палестины. Отзвуки этой скорби долетели до нас. В Божественной литургии слышатся тоже стоны несчастных, больных, обремененных. Они долетели до нас, как эхо от голосок в некоторых песнях. Эхо звучит особенно громко, повторяя иногда много-много раз одно и то же слово, и в Божественной Литургии после чтения Евангелия много-много раз повторяют «Господи, помилуй!» в сугубой ектении. За этим оставшиеся приготовляются усиленную молитву к наступающему торжественному моменту богослужения. Заканчивается литургия оглашенных, некрещенные выходят из храма, начинается литургия верных. Дальше идет то, что выше нашего разумения, то, чем жили и живут святые. Говорили об Авве Маркелле Фиваидском, что когда он стоял за службой, в грудь его была омочена слезами, ибо говорил, что когда совершается служба, я вижу всю церковь как бы огненную, и когда оканчивается служба, опять удаляется огонь. Мы же, Херувимы, тайнообразующие, и животворящей Троице тресвятую песнь припевающие. Мы, таинственно изображающие Херувимов и воспевающие тресвятую песню жизнь Творящей Троицы, оставим теперь всякое житейское попечение, чтобы поднять Царя всех, носимого невидимо на копьях чинами ангельскими. Царские врата открываются при начале пения, и мы видим Иерея молящегося с распростертыми руками. Диакон с кодельницей в руке исходит уготовить путь царю всех, и каждый день им напоминает всем о том, чтобы исправилась их молитва «Я как одила пред Господом». Во время пения херувимской песни священнослужители берут приготовленные во время проскомедии на жертвенники святые дары и переносят их на престол, это священное действие именуется Великим Входом и знаменует восхождение Иисуса Христа в Иерусалим. Переносятся дары через Амвон, чтобы вся церковь участвовала в этих проводах Господа на Голгофу. «Вот мы восходим в Иерусалим, — сказал он, — и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам,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 Все опускают головы и молятся словами благоразумного разбойника, помяни имя Господи, когда приедешь во Царствии Своем. Руждающихся, поющий, предстоящих, молящийся людях, да поминит Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне присно, и во веке веков. Настоятеля, строителей, благотворителей, жертвователей, свята храма сегодня, восмолящихся, и всех православных христиан да поминяет Господь Бог во царстве Своем всегда ныне приснул, и во веки веков. «Вас и всех православных христиан да поменет Господь Бог во Царствии Своем». Через покой и свет Херувимской песни уже видна Голгофа и Христа, и его Церкви. Так было и в земном странстве Господа. Поставив чашу и дискос на престол и окодив их, священник говорит и эти слова из 50-го Псалма. «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся ждутся стены Иерусалимские». По мысли некоторых святых, это есть молитва о созидании Церкви, Сиона Божия. Прошения Екатиньи, возглашенные диаконом, уже не похожи на прежние. Начиная с призванием к молению о перенесенных на престолах дарах, они скоро переходят в те прошения, какие только одни верные, живущие во Христе, возносят к Господу. Во время Екатении священник молится, «Господи Божий Вседержителю, прими моления о наших грехах и о людских неведениях, и сподоби нас обрести благодать пред Тобою, и же быть и Тебе благоприятней жертве нашей, и вселитесь о Духу благодати Твоей я благому в нас, и на предлежащих дарех сих хлебе и вине, и на всех людях Твоих». Ведь уже приближается время совершения Таинства Евхаристии. Мы должны возлюбить друг друга для того, чтобы единомысленно исповедовать веру. «Любовь есть источник веры», — говорил преподобный Иоанн Лествичник. «Любовь есть корень, источник и матерь всего доброго», — говорил святой Иоанн Латоуст. Молящиеся поют символ веры, в котором изложены все основные догматы православия. И когда вера освещена лучами любви, тогда все слова этого символа видятся не символическими, а живыми и простыми и действенными в сердце. После верою начинается завершительная часть литургического священнодействия Евхаристический канон. Слово греческое «Евхаристия» означает «благодарение». Канон означает правило, «образец». Таким образом, эту часть называют образцом благодарения. Это потому, что эта часть Божественной Литургии именно и служит благодарением Господу за Его величайшие дары. Евхаристический канон самая важнейшая, самая трогательная, самая страшная часть Божественной, Таинственной, Чудной, Великой, Священнейшей Литургии. Это ядро ее. И замечательно, что эта часть сохранилась до нас так, как установил ее Сам Господь Иисус Христос на Вечере Тайны, как составили святые апостолы. Ради божественных тайн солнце на небе светит днем, и луна ночью, и звезды небесные тихий свой свет посылают, и земля дает хлеб свой, да будет агнец святой на престоле. Только ради божественной литургии дает земля плод свой. Хлеб, которым мы питаемся, — это крохи от трапезы Господней. Божественная литургия — соль, сохраняющая меня своим ароматом небесным. Она — посох мой, поддерживающая меня от падения, — она — якорь мой, спасающий меня от потопления. Она — солнце мое, освещающее мрак бездны грехов моих. Она — радость, восторг, крепость, жизнь моя. Здесь я только начинаю Божественную Литургию, а закончу ее там, на небесах. С теми чадами моими, которые останутся верными мне, которые здесь со мною посещают Божественную Литургию, любят ее, питаются из этого благоуханного, животворящего источника, пишет священномученик Серафим Звездинский. Диакон призывает благоговейно и с трепетом предстоять Христу. Частники Духа Божия, вы родственники Ему, составляете часть Его существа. Возглас Горе имеем сердца есть появление в ааде самого Избавителя. часть евхаристического канона прославление мы прославляем благодарим господа за милость его к нам господь явился и рассеялся мрак адской бездны он появился и упали врата вечные Серафимская песня. Песни серафимов, которые ближе всего предстоят священному престолу Вседержителя, пламенеют огнем любви божественной и несмолкаемо прославляют его, неустанно воспевая «Свят, свят, свят Господь Саваов, Асанна в Вышних». В это время священник тайно молится «Сими и мы блаженными силами», в этой молитве объясняется, почему мы должны благодарить Господа. Свят и присвят Он потому, что так мир возлюбил, яко же Сына Единородного Дати, да всяк веру ей в Него, не погибнет. Вот причина такого восторга на небесах, такого трепетного благоговения». Словами примите, едите начинается третий член Евхаристического канона, Возношение святых дорог. Пейте от завета, я же за грехов. И чашу подал, говоря, пийте от нея все. Причастив так Своих учеников, Он этот же драгоценный дар передал и нам, верующим в Него. «Мы вкушаем тело Его и пьем кровь Его». то есть от Твоих рабов, от Твоих людей, Тебе приносим о всех грехах, о всех беззакониях, беззакония всякие смываются пролитой за нас кровью. Наша Православная Церковь считает, что присуществление святых даров происходит в то время, когда священник произносит слова «И сотвори уба хлеб сей», и дальнейшие святые слова – что и составляет четвертый член евхаристического канона. Вознося чашу горе, священник молится в тайной молитве. Затем он три раза читает: Господи, иже пресвятаго твоего духа. Затем знаменуя крестным знаменем хлеб, он говорит слова: И сотвори убо хлеб сей. Знаменное вино, говорит: А еже в чаше сей. С этого момента на Святом Престоле возлежит уже не хлеб и вино, но самое причистое тело Христова и самая причистая кровь Христова. В этот момент освещается самый престол и храм, и все молящиеся, освещается площадь вокруг храма, все дома данного прихода и живущие в них. освещается земля, дающая хлеб и вино для божественной жертвы, освещается самый воздух. Пока в храмах лежит пречистое тело, пока поклоняются Ему люди, не страшны нам никакие беды, никакие невзгоды жизни не страшны. Не страшна смерть, потому что, взирая на лежащего Иисуса Христа, мы дерзновенно надеемся на избавление. Господь, дающий нам самого себя, не может не услышать нас, когда мы к Нему взываем в момент появления Его на святом престоле. призывают восхвалить Пресвятую Богоматерь, вершину человеческой святости, и, помянув всех святых, от века послуживших Богу, священник заканчивает свое таинственное моление именем Девы и Матери. А после этого он переходит к молитве о всем мире, живых и умерших во время пения «Достойно есть Якова истину». И каждый из нас должен приучить себя молиться тоже за всех, начиная от своих близких, любящих и нелюбящих нас. Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московской Северуси, и Господина нашего Высопатриархи Священничьего Федорета, Митрополита Минского Иисусского Патриарха Зарклах Северной Руси, и же дары Святым Крым Церкви в мире целых честных драмов, долгодействующих, правоправящих, Слово истинное. Этим молением о единстве в вере и любви и заканчивается так называемый Евхаристический канон «Духовный центр литургии». Господь Дух Святой осветил дары, но и мы молимся в этой ектении, да послед нам Божественную благодать и дар Святаго Духа, чтобы и глубины сердца нашего не противились принятию этого великого дара. И добрый ответ а на страшный судищий с ноги против. Оцени неверый, сейчас те света готовны, спросившие сами себя и друг друга. И вежем наш лист, ну, Богу принадлежим. Исподобие нас, воды, красоты, Все верные в эту минуту не как рабы но как дети произносят молитву Господне, «Отче наш, и на небесе». Все обрала собою эта молитва, и в ней все заключилось, что нам нужно. Просится первое, о чем прежде всего мы должны просить. Где светится Божье имя, там всем хорошо, там все в любви живут, ибо любовью только светится имя Божие. Словами «Да приедет Царствие Твое», Вызывается царство правды на землю, ибо без прихода Божия не быть правде, ибо Бог есть правда. К словам «Да будет воля Твоя» приводит человека и вера, и разум. Чья же воля может быть прекрасней Божьей воли? Кто же лучше самого Творца знает, что нужно Его творение? Словом «Дашь нам хлеб наш насущный» Просим мы всего, что нужно для дневного существования нашего. Хлеб же наш есть, Божья премудрость, есть сам Христос. Он сам сказал, «Аз естьм хлеб, и еды меня не умрет». Словом, остави нам долги наше, мы просим и о снятии с нас всех тяжких грехов наших на нас тяготеющих. Просим прощения нам всего того, чем задолжали мы самому Творцу в лице братьев наших, которые ежедневно и ежеминутно в образе их протягивает нам руку свою, умоляя о милости и милосердии. Словом, не введи нас во искушение, мы просим о избавлении нас от всего смущающего дух наш и отъемлющего у нас душевное спокойствие. Словом, но избави нас от лукавого, мы просим о небесной радости, ибо как только отступает от нас лукавый, радость уже вдруг входит в нашу душу, и мы уже на земле, как на небесах. Святая святым. Святой Кирилл Иерусалимский так пишет об этом. «Святая — это предлежащие дары» принявшие наитие Святаго Духа. «Святый и вы спаду. Итак, «Святая святым приличествует». На сие вы говорите «Един свят, един Господь Иисус Христос». Ибо поистине свят един, кто по естеству свят. И мы святые, но не по естеству, а по причастию, подвигу и молитве» подвиге жизни и молитвы мы устремляемся к Господу, к причастию Его благодати, к общению с Ним в Его святости. Настало время для причастия. Первыми причащаются священники в алтаре. Иерей, приготовляя к приобщению себя самого и всех тела и крови Христовой, молится такую тайную молитвою. «Вонми, Господи Иисусе Христе, Боже наш, от святаго жилища Твоего и от престола славы Царствия Твоего. Приди осветить нас, горе с отцем сидящей, и здесь невидимо нам с пребывающей». Исподобить державной рукой Твоей преподать нам, священникам, причистое тело Твое и честную кровь Твою, а нами, всем Твоим людям. Священник раздробляет теперь святой хлеб сначала на четыре части, и, сохранив две из этих частей для приобщения себя и диакона святого тела в виде, несоединенным еще с кровью, дробит потом части хлеба по числу приобщающихся, но не дробится всем дроблении самое тело Христово, которого и кость не сокрушилась, и в малейшей частице сохраняется тот же всецелый Христос, как в каждом члене нашего тела присутствует та же человеческая душа, нераздельная и всецелая. Но в чашу не погружаются все те части, которые были вынуты на проскомидии во имя святых, во имя усопших и во имя некоторых живущих. Они остаются до времени еще на дискосе, только частями, составляющими тело и кровь Господню, приобщается Церковь. В первоначальные времена Церкви причищались ими в виде несоединенном, как ныне приобщаются у нас одни иереи, и каждый, приемля в руки тело Господа, испевал потом сам из чаши. Врата царские разверзаются, как бы открывая верующим вход в Царство Небесное, Диакон возносит торжественный глаз. В виде святой чаши выходит к нам сам Господь Иисус Христос, чтобы возвести нас к Отцу Небесному. Священник от лица всех произносит слова молитвы, которая оканчивается словами благоразумного разбойника «Помяни имя Господи во Царстве Твоем». Вечери к сеей самой причистый, тело твое, и сея самой честная, кроткая. Молюсь об этом, и помилуй, прости меня при и невольное. Я же словом, я же делом я же ведением и неведением. Из подобя мне причаститься причастится к Твоих твоей тайны в и кое же Аминь. твоей тайны и дни, не море причастниками, примени по врагам Твоим тайны по времена. Дело в задних тедами коюда на его разбойнике исповедует. Помини меня, Господи, во Царстве Твое. Да будет на очищение, причистых твоих тайн Господи, нововстрение души и Аминь. Благоговейно со страхом Божьей приступите к причастию святому. Руки на груди сложите крестообразно, у чаши не надо ни кланяться, ни креститься, чтобы не задеть чашу. Все это можно делать заранее. Причащаются те, кто попостил накануне, утром пришел натощак сегодня, кто пришел с вечера, уже ничего не кушал натощак, так сказать, и э, прочитал молитвенное право, при был будут на те, кто их... И после этого приступает каждый, готовясь раскрытыми устами принять святой ложки, святое тело и кровь Господа. И когда приемлет Он тело и кровь Господа, то в минуте этой нет времени, и ничем не отличается она от самой вечности, ибо в ней пребывает Тот, Кто есть начало вечности. Приобщив всех, кто приготовился к причастию, покаянием и постом, священник уносит чашу в алтарь. И к нам оттуда доносятся теперь пасхальные песнопения, читаемые священником. И среди благовеста этих пасхальных слов священник опускает в чашу, то есть в святую кровь, частицы, вынутые из просфор за живых и умерших, со словами «Отмой, Господи, грехи, поминавшихся здесь кровью Твоею чесною, молитвами святых Твоих. Вынутые частицы — это люди, имена которых произносились при вынимании этих частиц, и они погружаются в божественную кровь, внитленную жизнь Христову. Приобщается телу и крови Христовой вся Церковь, и та, которая еще странствует и воинствует на земле, и та, которая уже торжествует на небесах, Богоматерь, пророки, апостолы, отцы церковные, святители, отшельники, мученики, все грешные, за которых были вынуты части, на земле живущие и отшедшие, приобщаются в эту минуту телу и крови Христовой. Наступает время благодарить Господа за Его великий дар. Чаша и дискос относятся вновь на боковой жертвенник, на котором совершалась проскомедия, которая изображает теперь уже не вертеп, видевший рождение Христова, но то верховное место славы, где совершился возврат сына в лона отчие Вся церковь соединяется в одно торжественно благодарное пение. Народу выносят те просфоры, от которых были отделены и изъяты частицы. И этим сохраняется высокий древний образ трапезы любви, исполнявшийся христианами первых времен. Священник творит отпуст литургии и благословляет всех. Отец Иоанн Кронштадтский говорит, прослушав Божественную Литургию, поди, Ниц, и благодари Господа, сподобившего Тебя такого великого счастья. Божественная Литургия есть ось мира. Как колеса могут двигаться только вокруг оси, так и наш мир может двигаться, лишь имея Божественную Литургию. Она есть основание всей жизни мира, а если бы не было этого, Наш страшный, грешный мир от нечистоты и беззакония погиб бы и разрушился, если бы не освещался этими великими тайнами, страшными явлениями Божественного Искупителя. Дорогие мои, благодарите Господа за то, что Он сподобляет нас слушать Божественную Литургию и вкушать причистое тело Свое и животворящую кровь Свою. «Молим Тебя, Господи, о тех, которые в заблуждении Своем не хотят, не ищут найти утешение в святых тайнах спасительных, но Ты же и вразуми их, Господи, и приведи к покаянию, чтобы они познали спасительную силу Твою». Святой Праведный Иоанн Кронштадтский